Виталий Демченко, член нашего антивоенного комитета, только что с утра сегодня вернулся из Вильнюса. А, а хорошо. Ну, в Вильнюсе проходил слет, съезд Свободных Русских, и Виталий нам об этом немножко расскажет, пожалуйста. Спасибо. Ну я не успел подготовить никакую речь, я буду просто импровизировать, я просто скажу то, что я видел, то, что я чувствовал, находясь там. Я очень ждал эту встречу, потому что я думал, что это будет очень хорошая возможность для нас всех поговорить и объединить свои усилия, придумать какую-то стратегию, которая будет действовать сейчас. И я разговаривал со всеми. Я разговаривал с активистами, я разговаривал с политиками большими типа Каспарова и прочих, вот, и общение кардинально различалось, к сожалению. С активистами было очень легко разговаривать, потому что нас объединяют одинаковые ценности, одинаковые цели. А вот что касается больших политиков, мне показалось, что им не очень интересно то, чем мы занимаемся. Мне кажется, что они преследуют в первую очередь какие-то свои цели и вот э, все это прикрывают э, антивоенным движением, тем, чем мы занимаемся. Я вам объясню почему, я так ощутил Скажем, вот пока я там был, там было очень много всяких панелей Приезжали разные политики, разные философы, писатели Они как бы, разговаривали на разные темы Касательно войны, касательно Украины Вот, и мы сюда приходили, слушали И всего одна панель была посвящена низовым организациям И вот когда эта панель началась, не было никакого паузы, никакого прерыва Они все вышли и пошли пить кофе и наша, наша панель прошла вот без всех этих людей. То есть одна-единственная панель с низовыми организациями. Никого из них не было. Панель закончилась, пришли другие как бы люди, более известные, и они вернулись, они пришли слушать. Вот. И это один пример. А примеров было много. Но это вот из негативного. А из позитивного вот на уровне низовых организаций у нас очень хорошо получилось сконнектиться друг с другом. Мы много всего обсуждали. Мы Строим какие-то планы на будущее. Мы хотим снова встретиться уже без э, больших оппозиционеров э, самостоятельно. Э, вот. И мы планируем какие-то вещи. Мы, ну, мы смотрим с оптимизмом в будущее. Вот. Я думаю, что у нас может многое получиться вместе. Потому что мы, находясь там, я ощутил, что мы вот нам хорошо вместе. И, это, и мы нужны друг другу. Это вот, не, не что-то, что у нас есть просто в головах. А это есть действительно между нами. И это очень важно, потому что это первый шаг к созданию гражданского общества, на мой взгляд. Поэтому мы, мы большие молодцы. Вот, что касается больших оппозиционеров, я считаю, что нам у них учиться нечему, и учить они нас не хотят ничему. На самом деле мне даже кажется, что им есть чему учиться у нас. И я просто хотел сказать, что давайте полагаться на себя, давайте верить в то, что мы делаем, давайте. Будем последовательными, и мне кажется, что рано или поздно у нас все получится, мы добьемся очень большого успеха во всем. Виталий, не выходи, пожалуйста, Я да, такой... Виталий, спасибо большое за интересный рассказ. Я хотел просто уточнить, вообще, вот по итогам форума обсуждался, вот есть сейчас звучит критика в адрес всевозможных антивоенных движений в Европе в том числе, что, мол, вот Вроде что-то, вроде собираемся, вроде объединяемся, а по факту ничего не делаем. Да, есть вот один центр известный, который достаточно резко выступил и сказал, что уже ходить по конференциям, пить кофе и так далее, и тому подобное. Вот как-то на этом форуме вообще обсуждалось, что мы конкретно должны делать. Как-то реагировали люди на эту критику, были ли какие-то интересные инициативы, что вообще от нас, от антивоенных движений ждут в мире и, может быть, хотя бы внутри... Ну, про украинцев это понятное дело, что, ну, наверное, не очень уместно говорить, но, по крайней мере, от, ну, общественность в целом, наверное, я не знаю. Какие-то обсуждения на эту тему были? Были ли какие-то идеи? Спасибо. Ну, обсуждения были, как бы их пытались инициировать люди в зале. Я приведу другой пример, не очень приятный. Приехал депутат муниципальный из России. И вот как раз была панель, там был Каспаров и, по-моему, Дмитрий Гудков, и еще какие-то люди, я уже не помню точно. Вот он встал, подошел к микрофону и задал вопрос. Вот, я живу в России, я против войны. Что мне делать, находясь в России? И знаете, что они, что они ответили ему? Они ему сказали, что уезжайте. Вот. Он говорит, а, а как я уеду? Я, я живу в России, у меня, у меня все в России, что мне делать? Я хочу знать, что мне делать в России. Ну тогда смиритесь. Вот такие вот инициативы. То есть весь их план заключается в том, что мы должны ждать, пока... Украина победит, и Россия развалится. И вот уже тогда, тогда на развалинах мы что-то сделаем. Может быть. Вот такая вот стратегия у наших э, оппозиционных лидеров. Я согласен полностью.